Нет, еще есть хорошая перспективная штука, это э, ЖК, вот новые строятся, когда застройщики, девелоперы, они строят такими кварталами большими, и в Подмосковье, сейчас вот э, мы работали с RDI Development, но есть еще другие, кто делает тоже соседские центры, как часть своей инфраструктуры, как преимущество своего ЖК там, да, и там обычно какие-то детские там занятия, там может какая-то библиотека, и мы вот как раз продвигаем и помогаем им э, туда добавлять какие-то такие местные творческие штуки. Нам кажется, что, например, пусть не открыта мастерская, там, понятно, на первом этаже, но люди наверху живут, там столярку устраивать не стоит. Но в любом случае, пока идут эти ремонты, все заселяются и так далее библиотека инструментов. Замечательная вообще система. В Канаде много таких, в Европе много таких. То есть приходишь и как в библиотеке, ну, берешь там лобзик, шуруповерт, этот тот самый перфоратор. Но ну, если все знают, что кто-то унес перфоратор в одну квартиру, в другую не унесут. Ну, то есть это интересная штука и э, это, ну, может очень неплохо выстрелить, я думаю, со временем. Сейчас этого много, тем более строятся. Они конкурируют там за покупателей и это может сработать.